И здравствуйте, мои подписчики и зрители, с вами Стали. Господи, как давно я не произносил эту фразу? Сегодня я буду петь, но не совсем так, как вы можете подумать. Сегодня мы говорим о One Hand Clapping игре небольшой студии Bad Dream Games, с которой у меня связана небольшая история. Некоторые могут знать, что у меня на канале два года назад уже было видео по One Hand Clapping. Ее можно найти в правом верхнем углу, но лучше его не смотрите, оно скучноватое. Как вы уже знаете, я люблю игры, которые экспериментируют, играют с непривычными в игродеве механиками. Особенно с голосом. Мы уже играли на канале в игру Inverbis Virtus, которая мне жутко понравилась, которую мы правда так и не прошли. И One Hand Clapping мне тоже жутко понравилось. Но самое интересное то, что после того, как я выпустил видео по One Hand Clapping, со мной связался официальный аккаунт на ютубе разработчиков этой игры. Комментарий был довольно забавно переведен на русский язык, судя по всему, через переводчик, но... Вау! Я, очевидно... Был рад этому предложению, я связался с разработчиками в твиттере, поскольку на ютубе не было никаких контактов, через которые можно было связаться. И мы договорились о том, что возможно я буду тем, кому попадет игра, когда она выйдет, в числе первых. Но, как мы уже знаем, выход игры слегка затянулся, но и я не попал в число тех, кому довелось поиграть в игру чуть раньше релиза. Да и в целом было странно, что они предложили это практически мертвому каналу. Но игра вышла. Верли аксесс. И мы можем в неё поиграть. Ну что. Начнем. Игра находится на стадии разрыва. За... О, О! Я, я забыл. забыл. Я забыл про эту замечательную фишку. Надеюсь, я надеюсь, что за эти два за года годы, я хотя, хотя бы чуточку, чуточку научился учиться. петь. Окей. Okay. Герой okay. okay. okay. okay. стал okay. миленьким. Okay. Да. Наверное, yeah. стоит это стоит сделать. Нормально. Yeah. Интересно, я действительно могу сюда пойти? Пойти? <связь> Ой. Да будет свет. <связь> <связь> Это мило. а ты кто их много их не было так, много, не много, так много в демо точнее наоборот я кажется знаю к чему все идет ребята ребята ребята назад назад что происходит? что мне делать? что мне делать? я же могу а вы безвредный. окей okay. Ладно. Классно. Эй, куда ты? довольно сложно комментировать такую игру, где твой голос влияет на все. Ау... странно. Я должен что-то включить? Да. -а -а -а. Ау... Факт, мы еще и не поем, мы просто Издаем сдаем <звуки>, звуки. Ага. Наверх. А. а у меня начинается получаться. Получаться. А -а -а -а -а Эй. Поднимись! а По... По... Почему я не могу? Почему? Полагаю, можно и так и учись. Наверх. Очень хочется вот так вот. Повелевать. Ой, повелевание не удалось. Кстати, я только сейчас заметил, что у меня Рамакей... Сделал меня прозрачным. Вниз, вверх, и еще. Так, так, последний. Иди, нет, нет, нет, нет, ты сюда? Ты, нет, ты сюда, сюда, сюда, сюда. А ты сюда. А теперь ты сюда-сюда-сюда. И... Так. А, окей. Эй, он сломан. Зарядить, зарядить, зарядить. Как его зарядить? Как его зарядить? Раз, два... Иди за мной, о, иди за мной, е, yeah. я справился. Мы в новом месте длинный Вы воруете, воруете мой свет. свет. Наверх, наверх, наверх, наверх. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. А, я не могу забрать. Нужно ли мне бояться, бояться их? Да, да. нужно. Вперёд. Давай-давай-давай вперед. Да как? Вперед-вперед-вперед-вперед. Вперед-вперед-вперед. Вперед-вперед. Ну блин, вперед-вперед. Фак. Что я делаю не так, я не понимаю. Я могу просто говорить на самом деле? И это будет работать, я надеюсь, очень надеюсь. Мне просто нужно не прекращать говорить. Да, это сработало. делать колокольчик anyway. ы... понял этот колокольчик 오. их на страже они не любят когда поют с другой стороны уже ночь vale. как бы нехорошо darker. ночью <David> no петь. Эй. Тогда пойдем Но просто так с кубиком. с кубиком Почему, почему бы и, нет почему, и, почему и нет, нет, почему бы и нет, почему бы и нет А кубик, я чувствую, мне пригодится Да, да примерно, да. примерно сейчас Примерно сейчас Наверх Наверх. Наверх Наверх Окей, это все было весело а я, на самом деле, скучаю по пазлам из демо Где тебе нужно было подбирать... <связать> нет, нет, нет, нет, нет, что? Что? Что делать? Заряжай! За что? Я не понимаю! За... Мне нужно молчать, молчать, когда они появляются, я понял. Да! А. Надеюсь, мы выбрались отсюда. Это эхо, это... Ой. Идем дальше. Скорость одинаковая. Неважно, как, каким тоном я напиваю. Ну, этот город такой грустный. Вот, вот мы он. и вину. Я понял, это зарядка. Здесь, здесь такие же полосы. полосы. А, да, нужно что было что их убивать. Это как-то жестоко. Наверное. Классно, даже мне Ти а, Окей? Раз, два, три. И раз, два, три. Ой. Тут, послушай, мы поднимаемся на башню, на часы. Здесь тоже эти полосы, как на тех, как-то назвать. Мне нужно не прекращать говорить, я понял. На тех штуках, что мы заряжали быстрее. Yes. И... <свистит> <свистит> Ломайся. О, выглядит сложно. Оно крутится в разные стороны. Не совсем понимаю, что нужно делать. я должен сделать Раз. такое ощущение что сопоставить стрелки друг с другом но но но но но но, но. это ни к чему не приводит что-то я не совсем понимаю что мне нужно делать как я совсем я этого не заметил я вижу что-то нужно изменить здесь а, -а, -а, -а. Я смогу допрыгнуть. Нет. Пом... Но... Но... Нет. Еще нет. Вот так. Я очень надеюсь, что это сработает. Да, отлично. А, отлично. Отлично. отлично. Мне нравится мое эхо. А теперь отлично. мне нужно попасть наверх, да? А, нет. Здесь есть лифты. Окей, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Но нет, мне все еще нужно будет попасть куда-то наверх. Да. Зачем я это сделал? Плохо помню, как выглядел главный герой в демо, но этот определенный милашка. О господи. Я умер, Я умер, да? Или да? <св> <св and св> так и не должно так быть? <св> Эй, Эй! Есть кто, есть кто живой? живой. <св> У нас <св> есть друг! Ну у нас в демо был друг, но... Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я не могу взять низкую ноту. Я на время отключу хромакей, потому что он совсем уж как-то портит картинку. Наконец-то. Сейчас услышал, что там на фоне были ноты. Я помню, помню это локацию. Я знал. Но нам пора идти. О, она пойдет с нами. Очень удобно. <свечес> <свечес> <свечес> довольно глупо, глупо. не, довольно, довольно глупо, глупо себя чувствуешь когда думаешь этом, о том как это выглядит со стороны I know. Uh. Uh. oh В этой степени так красиво, наверное. Эй, открывайся. Я думаю, можно пойти назад. Я, кстати, был очень удивлен, когда взял такую высокую ногу. Господи. Но зачем Чем я это сделал? Я, я не знаю. знаю. Оказывается, нужно было идти сюда. Судя по всему. Эй. О -о -о -о -опустись и скинуты тяжело Где наша спутница теперь будет? А, -а, -а я, понял. я понял. Понял. Наверное. Так весело. А, -а, -а. вниз, вниз. А -а -а -а. Это тяжело. Это кончилось. И где, где мы? мы? Нет... Про а нас не спасут. спасут. Почти. Почти. Что ж... Это было очень весело, мне очень понравилось, я очень долго ждал эту игру, и эти ощущения небольшого стыда, но... Это весело! Это весело! Мне это нравится. Я очень рад увидеть эту игру, и я определенно буду еще играть в нее. Увы, сегодня у меня не получилось поиграть подольше, да и я не хотел затягивать это видео для вас. Поэтому загляните в описание. Там есть ссылочка на мой канал на Твиче, где я провожу стримы довольно активно, в основном по выходным. Там вы найдете мое расписание и, собственно, меня. Возможно, мы поиграем с вами в One Hand Clapping на стриме. Желаю ребятам из команды разработчиков удачи, так как эта игра в Early Access, она все еще будет доделываться, допиливаться, будет улучшаться. И это замечательно. А на этом все. С вами был Стали. Увидимся на стримах или в видео, кто знает. Пока.